Всем привет! Сегодня мы будем разбирать мой дозаказ по четвертому каталогу компании Faberlic. Что же на этот раз мне заказали? Вот смотрите, такую вот классную акцию я выставляла в своем чате вайбере для своих клиентов и родных. Вот мне заказали очищающие гели для туалета. Это у нас идет 7 в одном, морская свежесть. Код данного геля 30292. Супер эффект 7 в 1 удаление звездкового налета, ржавчины, мочевого камня, цветовой индикатор, удаления загрязнений, гигиеническая чистота, защита от повторных загрязнений, устранение неприятных запахов, очищение под водой и ободком унитаза, аромат морской свежести. Вот такой вот классный у нас есть гель. У них заказали 5 штук. И также есть еще цитрусовый микс 5 в 1 от 30293. Их заказали 4 штуки. Такие вот у нас есть классные средства в нашей компании. Также мне еще заказали такое вот концентрированное моющее средство для кухни. Грейпфруктовый фреш. Быстро и эффективно удаляет жир и грязь различных кухонных поверхностей. Столешниц, фартуков, фасадов. Рекомендовано для тефлона, холодильников и микроволновых печей. Код 3218. Также еще у нас есть такое вот супер средство для чистки духовок и плит. Сила цитрусов. Эффективно очищает плиты, духовки, них сковороды, грили. И вытяжки от стойких жировых загрязнений и въевшихся нагаров. Код 30119. Также есть у нас еще такое концентрированное мощное средство. Цветущая липа. Оно мультифункционально, эффективно очищает различные виды полов, стен, натяжные потолки, оконные рамы и другие моющиеся поверхности. Не требует смывания, защищает от пыли. Код 30217. Вот такие вот у нас есть классные средства для ухода за домом и за кухней. И, конечно же, куда бы без наших освежителей воздуха. Они идут у нас на водной основе. Данный аромат цветочное облако. Код 30217. 328. Также еще мне заказали вот такой вот сицилийский бергамот. Код 30329. Ну и конечно же, уход за нашим бельем рефрешер для одежды и тканей 5 в одном. Это у нас цветочный бриз освежает одежду без стирки, быстро устраняет неприятные запахи. Действует как жидкий утюг для тонких тканей. Код 30288 их мне заказали две штучки. Такой вот классненький у меня получается заказик. И, конечно же, еще есть, есть у нас серия b Освежитель воздуха. Код 805. Чистая нежность. Такой вот классненький освежитель. Также мне женщина заказала для себя. Ну и, конечно же, уход за телом, чтобы мы тоже пахли. Гель для душа, липовый цвет. Код 20003. Кстати, гель очень ароматный. Брала уже себе, пользовалась, очень понравился. И дезодорант для обуви, освежающий. Код 11561. Быстро и эффективно удаляет неприятные запахи по всей повседневной и спортивной обуви. Придает обуви свежей, свящей ненавизны. Вот есть классный гель-дезодорантик. Есть такой вот спрей защита для обуви от лаги, грязи и реагентов. Сейчас именно весной это самая классная вещь, которая нужна в каждом доме для каждого пользователя обуви. Код 11433. Еще в нашем ассортименте есть лечебные средства из серии Эксперт Фарма. Бальзам растирка с обельником. Код 1282. Она эффективная формула, Это здесь у нас с экстрактами собельника, шалфея, эфирным маслом, чайного дерева. Оказывает местное разогревающее действие на кожу, эффективно после интенсивной физической нагрузки. Снимает напряжение и неприятные ощущения. Такой вот классный есть кремик в нашем ассортименте. Еще также из этой же серии бальзам растирка с пчелиным ядом. Формула с пчелиным ядом, экстратом шалфея, фирменным маслом чайного дерева и мяты полевой. Рекомендуется для нанесения на кожу в области суставов и поясницы после интенсивной физической нагрузки. Код данного крема 1280. И универсальный крем с аргинином. Восстанавливает и улучшает защитную реакцию кожи. Содержит биоактивную формулу аргенина. Аргинин и комплекс натуральных экстрактов. Экстрат имбиря, плодов каштана. Доника, листья подорожника, который восстанавливают улучшает защитную реакцию кожи. Код 1279. А также всеми любимый нами шампунь для сухих волос. Сухой шампунь для волос. Код 2702. И еще мне заказали вот такую вот водичку в мини формате 30 мл. Веседовита. Код данной водички 3023. И мицеллярная вода для жирной комбинированной кожи. Код 1245. Это появилась у нас такая вот новая серия вербена обновленная. Гель для убывания для всех типов кожи. Код 0977. Ежедневный уход за кожей лица с активным антивозрастным комплексом из вербены. Легко удаляет загрязнение и макияж с поверхности кожи. Подготавливает кожу к последующим этапам ухода. Еще вот из этой же серии, также вербена, заказали еще один гель для умывания. Код 0977. Таких вот у меня два геля заказали. Также, как вы уже знаете, у нас есть классные гигиенические прокладки с анеонным чипом. Ежедневные. Код 11288. Упаковочки 20 штук. Новинка нашего каталога. Такая вот супер тушь. Я уже себе приобрела, пользуюсь. Очень нравится тушь с эффектом нарощенных ресниц. Действительно наращивает их. Код данной туши 55378. Их мне заказали две штучки. И еще вот из серия Wellness. Это смесь для приготовления деток-смузи. С клубникой. Здесь у нас идет 25 порций. Здесь все написано, как ее приготавливать, Что входит в состав. Код 15794. Вот есть классный у нас перекус. И полезный очень. Ну и себе, конечно же, я тоже приобрела продукцию. Вот мужскую водичку Викинг. Это я взяла на скидку 70%. Код 3236. Так как я являюсь вип-консультантом компании Faberlic у меня есть действует 70% скидка. Я приобрела ее всего лишь за 600 рублей, данную водичку. Хотя по каталогу она 2000. Ну и наши вкусняшки. И серия чаев Family Club. Правильная приправа для сочной курочки. Код 16131. Также, что тут входит, какие травы. Все расписано. Никаких ешек в данной тра... приправе нету. Это я уже приобрела именно для себя. И своей семьи. И также еще есть у нас такая вот для свежих овощей приправа. Код 16133. Что-то у меня позаканчивалось. Вот, решила приобрести сейчас. И вот такую вот детскую зубную паслу, Яблоко. Это я взяла в подарочек. Положу клиентке за ее заказ. У нее есть внуки. Подарит внукам. Код 2358. Вот такой вот у меня получился. Объемный, шикарный заказ. Вкусный, полезный, ароматный. На 48 баллов. Ставьте лайки, мне будет очень приятно. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. На все отвечу. Подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет очень много интересного. Всем пока.